Друзья детских занятий на блокфлейте. Смотрите, Александр, сразу блокфлейта. Ваша аудитория знает, что это такое, что такое блокфлейта, да? Да, она знает, потому что я свою, свой пост потом даю еще специальные такие сотрудничества, ну, сообщества, где именно и люди там занимаются на этих студиях, и родители знают, поэтому это конкретно я посылаем. Угу. Для этой аудитории? Да, для аудитории родителей, для аудитории детей и там... Ну, было то, на... Я к чему говорю, потому что если вы, например, будете отправлять ее в рекламу, ну, допустим, да, что вы будете отправлять в рекламу, то в этом случае а, вам нужно будет поменять все-таки не о пользе детских занятий не на блог а на флете, потому что а, оно... Ну, для, для широкой массы, а вы отправлять будете на определенную широкую массу, это слово будет наиболее понятным, чем блок флейта. Я ни, ни в коем случае не претендую на знание и опыт терминологии, я за то, чтобы, да, да. чтобы вы были понятны. Понятно, да-да-да. Дело в том, что, ну, в том, что э, когда мы живем сейчас на немецкой земле, да, то там вообще блокфлейт, это, это, это, это тоже немецкое название, а есть кверфлейт, который, вообще, на самом деле, это, это тоже русское название, то есть в России все это знают, но кверфлейт это другой инструмент совсем, да, а у меня именно на, почему на блокфлейте, потому что это детям и взрослым. То есть те, кто, и сейчас, вот даже такая ситуация, что э, сейчас больше людей хотят заниматься на блокфлейте взрослых, потому что такой инструмент, он не, не, недорогой, на нем можно играть любимые мелодии, и он не такой сложный, как, допустим, у Катер-Смир, Света, и вот другой, ну, Тогда другой. это будет не продающий пост, это будет обучающий пост, потому что, когда вы даете обучение, вы можете где-то что-то писать, терминологию обучающую, терминологию специализированную. Когда вы делаете продающий пост, а я сейчас говорю о промо-посте, то промо учитан на большую часть аудитории, которой будет понятно э, содержание и понятно ваш призыв. Потому что в любом продающем посте э, должен быть обязательно некий призыв к какому-то тому, чему вы призываете как эксперт. И вы здесь пишете, вы заботливо ради, если вам не безразлично развитие вашего ребенка, тогда я рекомендую для вашего ребенка от 5 лет обучение игры на блок -плетии. Мой опыт педагога по духовным инструментам и результаты моих учеников показали, что... И вы здесь пишете, что вы как эксперт в этой области... Вы заметили, что у вас, значит, у детей, которые, значит, обучаются на этом инструменте, у них развиваются память и внимание, да? он учится правильному дыханию, да, то есть, а что такое, опять же, правильное дыхание? Это люди, которые, вот здесь не пишите поэтому этому фли... а, подождите. А нет, все правильно вы пишете. Поэтому блокфлейту приписывают детям, страдающим частыми заболеваниями. Это отличная вещь. Это продающая вещь. Игра на блокфлейте развивает мелкую моторику. Блокфлейта дает вам чувство уверенности. И пятая постановка головы и рук. Вот все, что вы здесь написали, это супер правильная постановка вопроса. Вы здесь продаете свой продукт. Теперь смотрите. Дальше. Вот шестое. Развивает воображение. Отлично. Кому интересен этот легкий мелодичный инструмент, жду вас на свою консультацию в скайпе, на которой я поделюсь с вами моими секретами, как организовать. То есть пост сам по себе отличный. Вы здесь картинку отличную поставили. Вы предлагаете сразу же э, на, идти на консультацию. А, что здесь, э, здесь вот только добавить единственное на поменять название, чтобы люди прямо сразу заходили. И э, здесь еще знаете, что можно будет а, можно будет еще добавить никому интересен. А предлагаю, то есть смотрите. Он не то, что вот кому интересен. Кому интересен, это немножко не продающие, а сразу предлагаю или приглашаю на консультацию для получения чего. То есть не консультации а если консультации, люди напрягаются, а для того, чтобы что? Может быть, вы диагностику какую-то сделаете ребенку, может быть, вы покажете какую-то демо-версию чего-то, да, то есть они должны знать, зачем они идут вот на этот первый, может быть, это первый урок бесплатный у вас, да, или может быть, вы что-то там проверите, какие-то, посмотрите, насколько у ребенка развито там что-то, что ему обязательно идти, то есть какая-то диагностика то есть не, не пишите слово консультации, а э, приглашаю вас пройти диагностику или получить от меня первый урок абсолютно бесплатно. Или там что-то такое. То есть какое-то действие того, что где-то какая-то плюшка там есть, какая-то вкусняшка там есть, чтобы они понимали. Потому что когда консультация, это все равно, а, а, а что я там узнаю? Вот мне специалист уже шесть признаков назвал. Я все, я поняла, что я еще должна получить. А вот, то есть он должен, идя к вам на эту встречу, что-то в голове держать, что ему там что-то дадут, что-то он получит. А что? Что он там получит? Вот это вот нужно будет расписать. Тогда... Ну, вот, если, если, допустим, ко мне приходят на саксофон, то я предлагаю там бесплатно в виде первого урока. И, и там я, я им говорю, что кто хочет... Значит, ко мне записаться, я потом, значит, вышлю в друзьях вот это первое видео урока. То есть я такой делал подарок, uh -huh. потому что тут я это не делал, не делал, но вот как, как бы крючок такой, да, чтобы людям было интересно я вот даю вы здесь написали что вы хотите э, дать какое-то обучение то есть то, скорее всего так и пишите жду вас на первый урок это абсолютно бесплатно вы узнаете вы узнаете что на первом уроке то есть он должен идти уже не с, не с пустой головой а знать что он там получит Скорее всего, он там получит а, не лекцию да, о том, что такое этот инструмент и как он выглядит, он, он, скорее всего, ради этого не пойдет. А может быть, вы узнаете, как быстро там, допустим, а, постановку рук сделать. Я не знаю, я, конечно, вообще не знаю вашей темы, поэтому мне трудно говорить. Но что-то да. такое сделать, то, что будет -то точно... Действительно... Это очень, многие, да, это очень многие просто делают то, что не знают, что это инструмент, и, не, и приходят например, допустим, на первую, допустим, консультацию, чтобы узнать, какой инструмент. Да, вот, допустим, есть две разновидности инструментов, да, система немецкая, барокко, и Они приходят без, без инструмента, естественно, на консультацию. И тогда это пропадает смысл. Да, то есть я не могу поставить там руки и все, потому что должен быть инструмент. Да, и поэтому тут вот только то, что консультация... Само слово пугает, да, вот я понял, что слово само пугает, то есть я думал, что это как бы оно привлекает, да, как магнит, uh -huh. а теперь я понял, что оно пугает. И если говорить на первый урок бесплатный, да, это не консультация, просто первое занятие бесплатно. То есть я, что я предлагаю, такое бесплатное, да? Да, это потому, такое, что. что... Да, что он там получит на первом занятии? Не теорию, которую вы расскажете, да, вот как многие там, у меня ребенок пошел там, допустим, на уроке рисования, и на этом, на этом уроке рисования она э, два часа сидела, слушала про каких-то художников, и она говорила, да я не хочу на второе задание уже идти, нудно рассказывает, а что-то такое, что вот э, прямо сразу что-то получит. Тогда вероятность того, что люди к вам придут на эту консультацию первую, она поднимается, повышается. Просто тогда это нельзя называть консультацией, потому что когда ты приходишь, на, или, допустим, у меня есть там такая, такая, такая ну, линейка продуктов, где я предлагаю прийти, и там много инструментов, да, и тогда я могу им подобрать инструмент. Да? Вот тогда это консультация, что, допустим, приходит и издание допустим, Я говорю, может быть, кларнет, может быть, флейта, может быть, саксофон. Тогда я даю консультацию и предлагаю для каждого ребенка или взрослого конкретно, что для него подходит. Но это уже другой совсем. Но это будет, консультация. А только будет некая такая диагностика, где вы подбираете Это уже узкая тема. Я уже сузил. Сузил до невозможности. Узкая тема. Один из трех понимаете, пять пунктов. То есть это уже такое клеще. Очень, очень, что... очень хороший пост. Нет, с Слово консультация, я понимаю, нужно уходить потому что с одной стороны вы тоже учили, что нельзя делать бесплатные продукты. Любой труд должен быть оплачен и там, где я нахожусь, это еще больше важный такой веский момент, да, и поэтому, вот, наверное, слово «коснация» не подходит вообще в пост, ему нужно его нужно выкидывать меня. Я к нему прилепился, как такой палочке выручалочки, но понимаю, что мне она не подходит, потому что все равно, печетка ситуации, это узнать педагога, познакомиться с ним, да, это вообще полчаса. А зачем? Подождите, знакомиться с вами ему можно только тогда, когда он безумно хочет этим заниматься. Да, вот ко мне приходит, если вот э, они будут обо мне узнавать только в том случае, если они прямо безумно хотят узнать, как на Фейсбуке продвигать, э, прямо хотят получить систему. Таких людей тоже. И они уже будут говорить, вот я безумно хочу, так, а вот у меня стоят пять экспертов, я кого из них выберу. Вот тогда он захочет познакомиться, да. А это... Немножко другое. Здесь вы приглашаете не, не на консультацию, чтобы познакомиться с вами, а приглашаете для того, чтобы его интересы, как, ему зачем идти, он что с этого будет иметь? Вот когда да, вы да. так делаете, тогда вы правильно будете продвигать этот, этот свой промопост. Да, дело, что как я понимаю, что я уже около года занимаюсь писанием постов. Ну, как только вы организовались и с Олегом еще как бы у него учились, да, и получается, что люди читают пост, да, читают, да, допустим, там, 100 человек, да, из них там, допустим, 20 человек э, делают лайки, да, и два человека приходят. Ну, к примеру, я так и взял цифры, да, и проблема в том, что приходят именно, уже интерес у них есть, да, то есть они уже приходят с желанием. И вопрос только в том, сможет э, заинтересовать свои хоризмом, умением, знанием этого человека, и он остался у тебя. Или он уже с этой блок который он уже купил, он уже пошел дальше. И зачастую после такого поста мне просто люди не, не любят звонить, писать там, мессежи писать там всякие вопросы, обратная связь. И при этой обратной связи они уже начинают там, о чем но они, они уже приходят. Да? Другое дело, они там могут сказать, у нас нет денег, чтобы купить, мы хотим заниматься, но сейчас мы не можем, из-за пандемии, разные есть причины, сейчас мы это не слушаем, да, но именно этот момент, что люди, уже приходя на консультацию, они уже знают, что такое инструмент им уже нужно только какие-то свои личные интересы. Это не то, что какой-то там человек с Луны, он уже прекрасно понимает, и, как вы правильно сказали, видя в посте, вещи, которые его могут зацепить, он на это и приходит. Да, да, совершенно верно, совершенно верно. Поэтому вам и нужно будет именно с этой, с этой точки зрения подойти, нужно будет э, написать этот пост, собрать аудиторию, провести консультацию, и только уже потом, после того, когда э, люди придут на консультацию, вы уже можете что-то им предлагать. Вы же в основном продаете индивидуальную программу, у вас нету групповых? Ну, групп, групповая... Э, вы имеете в виду какая групповая программа, вы что имеете в виду? Да, есть, есть индивидуальные занятия, да, а групповые это когда много людей занимаются. А когда, когда вы учитель и класс у вас? Нет, когда класс нет. Может быть ансамбль, да, может быть 3-5 человек, не больше. Угу. Класса, где 40 человек, то такого нет. Ну, это 40, другой педагог. 40 нет, ну, хотя бы, я не знаю, там, нет. 5 человек. 10. 3,5 три, пять – это уже не обучение, это уже игра в ансамбле, это другая совсем вещь. Нет, если вы, например, обучаете одному и тому же инструменту, одному и тому же, по одной и той же технологии, пять одинаковые, то есть пять людей получают одну и ту же технологию. Нет. Я понял, пока такого нет. Пока такого нет. Окей, хорошо. Должны очень многие звезды совпасть, чтобы 5 одинаковых людей пришли с одинаковыми желаниями. Это пока сложно. Это, мы это, вот вам и нужно будет для этого проводить консультацию, чтобы вы поняли, как разговаривает ваш клиент, как он вам рассказывает о своей проблеме, и тогда вы можете уже выходить масштабно и собирать уже групповые какие-то программы но это следующий уровень, вы к этому рано или поздно, так или иначе, наверное, вы к этому придете, поэтому это просто вопрос времени. Есть, есть другая небольшая фишка, которую я использую да? это я могу собирать раз, но только я владею тремя инструментами, там, кларнетом, флейтой, саксофоном, то я собираю вот этих людей, которые уже имеют интерес, да, которые, допустим, играют на каком-то уровне. Вот я их, допустим, даю им какие-то вещи, как например, воркшоп называется, я не знаю, как называется по-русски, или, ну, такое, как ансамблевая игра. Uh -huh. это, это другая, я тоже даю посты, но это, к сожалению, это как у меня было, у меня оркестр был детский, тоже из этой же серии, но это только для взрослых, потому что с детьми это сейчас сложно. Но сейчас эпидемия, это вообще не работает, да? И следующий этап, да, это онлайн такие <laughs> встречи, да, ты сидишь в каком-то месте, и все музыканты онлайн собираются. Вот да? uh -huh. такая, такая, такая вещь, если мы говорим о какой-то группе, да это в этом плане возможно. Но у меня это раз в месяц это происходит, но это было вживую, да uh -huh. э -э потому что это, это просто было легче. да То есть люди вживую приходят, какое-то время, какое-то место, и для них есть определенная программа, и там за час до полтора, они делают какой продукт. Uh -huh. Ну, отлично, отлично. Ну, пока вот, да, пост у вас, вот, за исключением вот этих вот мелких моментов, в принципе, идеален, я думаю, что и у вас и вовлеченность там высокая, вы его, в принципе, даже можете, создавая на бизнес-странице, попробовать его продвинуть, посмотреть, сколько людей придут. Как? Вот я не понял, название, вот, вот название, вы сказали, что блок флейта это, ну просто флейта поставить, это просто флейту, чтобы... было. Ну, наверное, просто... наверное, флейта, потому что, я не знаю, духовой инструмент, может быть, будет непонятен, а вот флейта, она, мне кажется, более понятна чем духовой инструмент мне кажется блок флейта это тоже будут думать люди так а, что это такое а, люди ленятся смотреть википендию или куда-то словарь а, поэтому пройдут мимо это же вопрос понимаете как это все работает это же ленту скроллит Человек, ваш потенциальный клиент, он скроллит, скроллит, и это вопрос просто нескольких секунд. Он сидит и увидит это название, а если это название его цепанет, вот прямо сразу, он, скорее всего, задержит свой взгляд. И вот в этот самый момент, когда он задерживает взгляд, останавливает, в этот момент Facebook его засчитывает как охват. Ну там же еще есть фотографии специально, на которой виден инструмент, поэтому, наверное, никакого разногласия не будет. Они же потом фотографию видят, да, да, да. Такие, те, кто читают. Потому что, конечно, когда я пишу такие же посты для кларнета, для саксофона, там легче, там название соответствует, там нет разновидностей. Да? Да,